Вторая карта, дамы и господа, сегодняшнего Best of 3, это карта Мираж. Выбор команды Nice4U, которые, в общем-то, являются авторами победы на первой карте, на карте... The Inferno, который выбирали игроки команды A-Steam Ну вот сейчас A-Steam выигрывает ножи Но это было и на карте Inferno К моему величайшему сожалению И, в общем-то, да Там они тоже выиграли ножи Начали в обороне на своей собственной карте Но карту проиграли За хорошую игру, господа О, oh, Гаймодис, вы уже на Twitch перебежали <laughs> Что ж, ждем выбора страны ну, очевидно, скорее всего, это все-таки будет э, смена сторон. Но пока сложно предположить, насколько профитно окажется эта самая смена для коллектива и стима. Определенно, на Мираже куда более перспективно начинать в обороне. Но я тоже самое мог бы сказать и э, о команде... А, не о команде, простите, а о карте Инферн. Так, ну что, да, смен сторон. Ну, собственно, ничего здесь сверхъестественного не произошло. Я сразу говорил, что будет смен сторон. Поэтому удачи командам, приятного просмотра зрителям. И да понеслась, что уж тут. Аваранта, приветствую. Я не особо играю CS GO. Но на работе играю 1.6 на пабликах. Пишет у нас Акмал. Так, и у нас сходу вот прям пауза. Ну, ждем, ждем. Так, Аваранта. Грубые высказывания в адрес Александры приравниваются к грубым высказываниям в мой адрес и, соответственно, сразу будут заблокированы. Вот прям серьезно-серьезно. Так что не шутим. Не шутим. И попрошу всех вообще во всех чатах быть максимально сдержанным в своих высказываниях. Прямых оскорблений допускать, естественно, я не буду. Эх, Александр, не читайте вы некоторые соцсети. Блин, Ром, даже прям не глядя, стопроцентно могу сказать, что ты сейчас говоришь про Телеграм. Телеграм, да, я практически туда вообще не захожу. Щиты за ASTM у нас тем временем поднимают в чате на Ютьюбе. Саня, так я и твой бог поклоняйся мне. Забавненько, кстати, сказать атеисту, что ты мой бог. Ну, нормально. То есть тебя не существует, да? Ай-яй-яй. Ну что, секунда. Секунда, и наконец-то начинается вторая карта. Я надеюсь, с паузами все. Вроде бы как бы да. Все, во всяком случае, находятся на сервере, никто не вылетел, и карта продолжится, вернее, матч продолжится э, в полноценном количестве игроков, вся десятка. На всякий случай напоминаю составы, это Тренч, Квеки, Квазар, Федузи и Федози, мне почему-то все время хочется сказать, что он Федузи, но Федози. И и сами... Алпай, Сензи, Рикон, Риконфриас и Даниэлс. Ну, в общем-то, и как бы игроки атаки, то есть nice for you, начинают опять-таки весьма-весьма и уверенно. Начало весьма-весьма и -весьма хорошее, потому что, блин, камон, 4 в 3. Оборона даже не знает, как подступиться сейчас к вражеской позиции, но попытки занять коннектор для игроков обороны увенчалась, увенчались гибелью. Разваливают nice for you своих соперников, и это плохо, потому что сильная сторона. И надо бы, очень надо бы брать пистолетку. Размениваются и выигрывают пистолетный раунд игроки nice Fuu выбив абсолютно всех игроков обороны. Естественно, все арморы, которые были потеряны. Дефьюз-киты, гранаты. Все потеряно. Бешеный экономический урон и, как следствие, череда экономических раундов. Уж ничего с этим не поделаешь. Простите, дорогие друзья. Ну и, собственно, стак... От команды A-Steam на точке B. Ну, это всегда, как мне кажется, немножечко рискованно стакаться на какую-либо точку. Но посмотрите, опять же, на команду Nice4U. Ребята, ну, вот сверхосторожно пытаются э, все время, вот абсолютно все, свое просто all-time, э, играть медленно и вдумчиво. На Inferno это сработало, ну и сейчас это работает точно так же безукоризненно. Естественно, контроль парапета. Контроль... Андера. Контроль КТ-респауна. Игрокам обороны, по сути, и не выйти со своих позиций. И мне кажется, что стоит даже просто на них и оставаться. А какой смысл выходить, и какие-то перестрелки пытаться навязывать? Как можно перестрелять человека, у которого папич на аватарке? Ну, никак. Попросту никак. Ребятам из ASTM надо собраться, кураж поймать, настроение, и игра пойдет. Такая вероятность есть Но, увы, после поражения своего пика Это всегда все-таки бьет по морали Может и не так уж сильно Но удар по морали однозначно произойдет 2-0 Nice for you Выигрывает второй раунд Естественно, у соперника с экономикой по-прежнему полная борода Но уже хоть что-то какой-то просвет появляется. Да, появляются девайс, вторые арморы, минимум раскидки, но все-таки есть. И это тоже очень и очень важно понимать, потому что эта самая раскидка минимальная, должна будет препятствовать быстрому продвижению игроков атаки. Если ее не будет, ну о чем здесь можно вести речь? А как перестрелять человека с ника на аватарке? Ну, видишь, как-то можно. А -а -а, Рикон. Забирает тренча, следом падает квазара, за ним еще и квеки. Вот такое вот девайсный, елки-палки, раунд, дамы и господа, демонстрируют нам игроки коллектива Ace Team. И даже невзирая на ситуацию 5 в 2, игроки на 4 u по-прежнему пытаются играть осторожно. Вы видите, да, передвигаются по карте на шифтах, чтобы их вообще никто не слышал. Это здорово. Подход у ребят к игре фундаментальный. Сразу видно кто э, в рамках этого турнира действительно поистине хочет э, стать победителем в этом турнире. Аварантыч, я, конечно, все понимаю, но все-таки не нужно сильно так вот прям сильно-сильно спамить, да, то я сейчас просто поставлю этот, как ее ограничение по времени, да, на сообщение. И вы уже просто должны понимать, да, что быстро, постоянно передвигающийся чат все-таки меня немножечко отвлекает. 4 в 2. 4 в 2, дорогие друзья. Самый забавный момент, что еще... Несколько секунд назад команда nice 4 находилась в ситуации 5 в 2. Здесь должна быть мелодия из Яралаша 2-1, дорогие друзья. Команда Ace Team выигрывает раунд, находясь вдвоем. Тысяча зеленых... Нет, ну, конечно, не тысяча зеленых, но ну, тысяча вечно зеленых рублей, если только. Это призовой фонд. И, естественно, он делится только на одну команду, занявшую первое место. Ну, короче, грубо говоря, сейчас на nice for Я их перехвалил, сказал, они там фундаментально Как-то интересно, круто подходит к игре И они просто взяли и нахрен ее отдали Ну, типа, чтобы я их не хвалил Все правильно Тренч ждет соперника в Андере А он там справедливо стирать действительно есть И да, встреча происходит Рикон погибает как-то вот мне сейчас кажется, что э, Nice4U начали проводить раунды немножечко Асадбек. Приветствую. Спасибо за подписку. Э, есть моментец, да, в котором явно видно, что Nice4U не совсем знают, что сейчас надо делать, да. То есть вот этот вот мув э, в коннектор без занятого мида. Не в коннектор, прошу прощения, в андер. Зачем было занимать Андер настолько агрессивно? Прям практически выходить уже на мид. Если с другой стороны меда, твоих тиммейтов все еще нет. Ну, это же по сути самопожертвование было, как бы, а не грамотная попытка занять какую-либо точку. 4 в 4, благодаря размену на меду. Занго, насколько я понимаю правильно читаю. Зунго. Зунго вот. Зунго, спасибо большое за подписку. И по-прежнему 4 в 4. 30 секунд до конца раунда и, ну, очень-очень медленно все-таки дер... действуют nice for you. Хочется видеть чуть более активную атаку и, ну, чуть более жесткие прокидки, чем они сейчас, в общем-то, есть. Но они хотя бы какие-то присутствуют. Иногда бывает, я, конечно, не знаю, как часто вы такие матчи видите, но я вижу часто. И я вижу, к сожалению, часто матчи, в которых никто не использует гранаты. Вот тот самый не-никнейм, которого читать я не могу. И до этого еще подписочка от Мяса. Спасибо вам большое, ребята, за ваши подписки. 2-2. Вынужденный сейф Даниэлса и поражение в очередном раунде. Но здесь, конечно, не совсем... Как бы правильнее так выразить свой ход мыслей. Здесь не совсем инферно. Вопрос все же в том, что... На мой взгляд, опять же, это сугубо лично мое мнение. Я ни в коем случае не навязываю его и не говорю, что оно единственно верное. Важно, чтобы вы это понимали. А на Мираже в обороне, мне кажется, играть чуточку легче, чем на том же самом Инферно все-таки. Хотя, опять-таки, это все очень-очень вариативно и от команд во многом зависит. А, думаю, что должен быть... Должен был бы быть перерыв между картами, чтобы ребята могли отдохнуть. Вполне возможно, Nice4U слишком сильно запотели на первой карте, и теперь им, в общем-то, без отдыха вторую не дотащить. Но в таком случае мы с вами увидим третью. И это тоже неплохо. Третьей карты, напоминаю, в случае чего будет оверпас. Ну, череда разменов очередная. Напомню вам, команда Nice4U эти раунды отыгрывают без девайсов. И Рикон неплохо справляется, кстати, и без девайсов. Вот что весьма и весьма примечательно в этой ситуации. 3 в 2. И на этот раз уже перевес все-таки сохраняется за командой Ace Team. Правда, он скорее номинальный. Удастся ли реализовать при удержании этого одного игрока? Но, по всей видимости, все-таки удастся. Даниэлс! К сожалению, промахивается И вперед вырывается команда Ace Team. Хочу подметить, что это впервые за ближайшие... Вот все раунды, которые были сыграны. За первую карту и за вот начало второй. Впервые Ace Team оказываются перед своими соперниками, а не позади. Это... В какой-то степени... Дает, так скажем, да, возможность... Э понадеяться на победу, но, опять же, вторую половину на свою будут играть за сильную сторону, и опять-таки появятся шансы на камбэк, да, вот и все. И поэтому команде A-Steam по максимуму нужно отрабатывать сейчас в первой половине и забирать как можно больше раундов, если вообще хоть какая-то надежда на победу э, при счете, допустим, 2-0 у них сохраняется. А любая команда, по сути, хочет выигрывать со счетом 2-0. Зачем лишнее поражение и зачем э, лишний риск? который вполне себе может быть неоправдан. Ну, попытка зайти в спину от Даниэлса оказалась прям вот совсем такой себе. Далеко не самая идеальная попыточка зайти. Но есть, кстати, игроки обороны, которые заходят с ковров. И вот тут еще интереснее все, дамы и господа. Три минуса от игроков команды ST. и уже на дефьюзе сидит игрок обороны. Все, раунд заканчивается, беда-беда. Александр, могу обещать, что понедельник будет интересным. Я буду рад, если это будет так. Четыре. Два. Аваранта, прекратите баловаться, а то я буду вынужден лишить вас привилегий. Не надо, тогда не балуйтесь. А, итак... Даниэлс! Вооруженный снайперской винтовкой делает первый минус от Рэнч ответный фраг. И что дальше? Я хочу поставить медленный режим, да нет, не нужно. Молик! Хороший Молик под но Естественно, было слышно прекрасно, как игрок атаки немножко подгорел. В своем собственном респауне погибает э, Алпес. Погибает что вообще с чем и как происходит? Какой-то кошмар. О, -о, -о, о Вот это да. Хороший хэдшот. И, короче, говорят. А вы посмотрите, что происходит. И интересно-то как все это, да? Получается очень интересно. Да, Даниэлс. Хороший хэдшот. На двух соперников еще удастся ли забрать? Все-таки АВП. Все-таки минус мобильность. Вау. И Понимает, что есть еще один здесь. Охренеть, Даниэлс Это что-то, елки палки с чем-то, дамы и господа 4-3, просто нереальнейший квадрокил от Даниэлса Это какой-то кашмар. Вот это да, дамы и господа Но после такого увольнения, к моему величайшему сожалению a Тим я думаю, могут поплыть Держитесь, ребят, держитесь. Это болезненно такое проигрывать. Ну, давайте смотреть дальше. Черт возьми. Что будет? Рико, он минус э, к веке. И вот начинаются, собственно, те самые поплывушки. Но сейчас как бы опять-таки не минус мораль, сейчас минус экономика. Вот в чем вопрос здесь заключается, да. С пистолетами-то обороняться против девайсов будет всяко непросто. И перспектив... Для реализации именно пистолетов при обороне. Их больше, конечно, чем как при выходе, но типа такое себе тоже, да? Вот, видите, попытка зайти в спину и неудачно отстрелялся сейчас Федози. Единственный девайс, который был куплен командой A-Team, это mp 7 в руках Тренча. И он этот, кстати говоря, девайс реализовал, находясь на лифтах и забрав соперника. Ну, поджимы... Терфского спауна, собственно, тоже исправно залетают. Но эти исправные поджимы ничего в итоге не дали. Хотя 3, 3 в 1, ну и знаешь, что и самый опаснейший игрок может. Может, но не может, даже не пойдет. Сейв второго армора, ну сейв МП-7, ну почему бы и нет. И это, дамы и господа, временный ничейный результат. 4-4 сейчас будет на табло. И, к сожалению, для коллектива Ace Team все раунды, которые они вот сейчас вот забирали, по сути, нивелированы. Все вот эти старания в начале первой половины, по сути, сведены к нулю. В принципе, если опять же повспоминать, я не сильно удивлен, что команда Nice4U пикнули своей картой Мираж. Достаточно просто вспомнить тот самый Мираж, э, который они сыграли в четвертьфинале с командой Накиев. Они выиграли 16-7. Ну и, как бы, вероятнее всего, это одна из, как минимум, сильнейших э, карт этой команды. Может быть, какие-то карты они играют тоже неплохо. Но раз уж тут был такой вариант, э, точно первыми банпиками улетели Нюк и Вертиго. Может быть, одна из сильнейших карт находилась среди этих двух. Этого мы уж, к сожалению, не узнаем. Саня, я навел порядок в чате. <смех> Молодец, Варанто, благодарю тебя. Один из лучших раундов этого парня. Видно, парень с головой, пишет Акмал. И это, насколько я понимаю, адресовано Даниэлсу и его снайперской винтовке. И тому богоподобнейшему клатчу, который он сделал, действительно. Я бы сейчас поаплодировал, но, конечно, все-таки воздержусь. Но то, как он сейчас настрелял, это да. Это прям мое почтение. Пауза, собственно, как вы можете заметить. Никто нигде не шевелится, все размышляют. Стратегически важный раунд для команд, что для одной, что для другой. Экономика, конечно же, у атаки гораздо крепче. У обороны она вот такая, что сейчас они закупятся и от экономики ничего не останется. Поэтому важно, чтобы 10 раунд забирали Ace Team для поддержания, так сказать, интриги. А товаров в магазин Баллов Канал ты так и не добавил спустя год Блин, Аварантыч, ты, ты понимаешь, тут история-то какая Я же все хотел их добавить, а потом просто плюнул Одно время было, что как-то вообще я прям начал сидеть и думать А я не хочу вообще этим твичом заниматься Потому что там просто ни новых людей, ни новых зрителей не приходило Я вообще, честно, честно, честно говоря, буквально месяц назад планировал вообще просто удалить свой канал и поэтому... Ну, именно удалить свой канал с твича — важный момент. С ютуба-то, конечно, нет, не переживайте. И поэтому... Типа... Вот такие вот дела, да. Кстати, вторая пауза. Боже мой. Много пауз. <кхм> У тебя тут топ-актив? Топ-актив — это только вот сейчас тут топ-актив. И то относительный топ. Кстати, когда я стримил игру... Кранкер — это какой-то вот типа Майнкрафт э, в мире Counter-Strike. А. Э, онлайн такой был достаточно неплохой. 200 с лишним человек сидело в онлайне на Твиче, но, тем не менее, э, не каждая игра настолько заходит зрителям не так. Она уж иногда и попадает в топы. Ну, сейчас вот есть 15 онлайна. Я, конечно, благодарен всем, кто сейчас находится э, на Твичке. Спасибочки вам, ребята. Для вас все, все, все, для вас. Господи, какие долгие эти паузы, а? Ну вот просто целая вечность. Целая елки-палки вечность пройдет, пока эта пауза закончится. Кстати, игроки обороны до сих пор еще свои 16-800 командных денег не реализовали Ну, здесь, в общем-то, конечно, и нет смысла, на мой взгляд, их пытаться реализовывать Бай получится достаточно никудышный И есть огромная вероятность э, просто потерять э, деньги на ровном месте вместе с этими деньгами И потерять э, перспективу на взятие ближайших двух раундов Потому что, по сути, для Ace Team сейчас раунд за два если они отдают пятый, не будет денег, ну, вменяемого раунда. Если они сейчас закупятся, естественно. И тогда потом при счете 5-4 они опять будут отдавать его из-за отсутствия девайсов. Будет 6-4. А, но, на мой взгляд, сейчас самым, конечно, трезвым решением было бы закупиться, ну, насколько это позволительно, да, и оставить хотя бы там по 2 с копейками тысяч на следующий раунд. Чем, в общем-то, AST, мы занялись. 10 секунд, э, да опять пауза. а, -а, -а, -а! черт возьми. Ну ладно, ждем. Расскажи лучше анекдот про медведя. Так это же этот, как его? Шел медведь по лесу, увидел машину, горит, сел и, и сгорел. Да? И сел и загорелся. Ну, это старый анекдот. Я, кстати, в 2007-м его услышал, и в 2007-м он такое впечатление на меня произвел, что я просто чуть не умер. Я не знаю, почему. Но это было очень смешно. Реально, это было очень смешно. Ну, хотя тогда я был такой забавный разгильдяй, так сказать. И тогда... Ну, ладно, короче, это, это тема для отдельного стрима. Здесь, я думаю, это неуместно все-таки рассказывать. Реально смешно. Да вот и я про тоже. Я просто себе всегда представлял эту ситуацию, но идет такой медведь, видит машина, горит, да? подошел такой, подумал, подумал. Прикольно, да? Открыл дверь, сел и сгорел. Ну, это такой <смех> очень абстрактный юмор. Глобально, конечно, мне кажется, человек, который смеется над таким анекдотом, должен пройти лечение, как минимум. Но я, если что, лечение не проходил. Ладно, хватит обо мне, хватит обо мне Давайте подумаем Если команда Ace Team выигрывают карту... Ой, господи, боже мой, ногу чуть не сломал об стол Если Ace Team выигрывают карту Mirage, то мы с вами смотрим Overpass И если Nice4U выигрывают карту Mirage, то мы с вами больше уже ничего сегодня не смотрим И сразу хочется, наверное, затизерить, что будет завтра Завтра будет шоу-матч формата Best of 1 по Counter-Strike 1.6 между командами Мега Нервы и Добрые Люди. 2, по-моему. В общем, точно не помню, но завтра на нюке в старой добрый 1.6 мы с вами встретимся. Матч пройдет 18.00. Так что я буду вас всех ждать. А про улитку можно? А вот, кстати, анекдот про улитку не знаю. С радостью. Послушал бы э, от вас его, Коко Джамбо Мираж группа такая есть Ну да, есть, конечно пять паузы Да это когда-нибудь уже закончится? Сколько у них там вообще пауз есть? Улитка заходит в бар, но бармен заявляет, у нас строгая политика в отношении улиток. Ногой выпихивает ее на улицу. Через неделю улитка возвращается в бар и говорит бармену. Я понял, да, я понял. Ну нормально, это вот из той же оперы анекдот. Ну из той же оперы как бы про медведя, да. Ну, хороший анекдот, но согласитесь же, жизненный. Неделю возвращаться в бар, чтобы просто спросить, ты зачем меня вытолкнул из него, да? Кстати, многие люди так жизни свои проживают. Ну, я имею в виду вот с такой же осмысленностью, как эта улитка. Это пугает. Не, ну вот про драконов вот эту штуку я слышал, но она почему-то меня не впечатляет. Зачитаю. Заходят два дракона в бар, один говорит другому, что-то здесь жарковато, а тот отвечает, рот закрой. Ну, логично, да. Но это почему-то вот как-то опять-таки смеха у меня вот не вызывает. Улыбочку такую легкую где-то там, знаешь, это скорее улыбка не потому, что типа анекдот смешной, а улыбка типа... Ну окей. Вот как-то так. Кажется, паузы кончились. Но они должны были кончиться, пожалуйста. Начните уже. Ура! Я уже устал просто ждать. Четыре паузы, по-моему, да, уже было израсходовано. Кажется, весь набор пауз был отстрелян. Тренч! Ай, Там вылетел один игрок у Nice for you. Вот почему пауза-то. Там бот Куин играет за команду Nice for you. Елки-палки! Ну что ж, ладно, придется играть с ботом. Во всяком случае, пауз больше нет. Проблемы с интернетом. Вот это спрейщи от Энзи. Но, тем не менее, минус все-таки сделан. Хотя, если бы у Квазара был девайс, я думаю, Энзи, к сожалению, погиб. Квеки! жестокие Квеки уничтожает Рикона. Но это, опять же, не спасает. В итоге вот мы так ждали, ждали, ждали, сидели, ждали. Чего дождались в итоге? То, что на nice СФЮ и с ботом неплохо сыграли раунд. Ну, там же опять нужно было просто посчитать, что у соперника беда с экономикой. И перспективы у этого самого раунда одни. Это экономически, это глупо было бы закупаться команде a Steam и делать форс. Поэтому можно было паузы и не ставить, а просто посидеть, подождать. А вот паузы надо было ставить как раз сейчас. Заодно и кураж сбивать своим соперникам, если бы он начал бы появляться. Ну, агрессия на меду. a Steam все-таки стараются сыграть... Чуть более агрессивно, чем они играли до этого. А здесь потерявшийся Энзи. Но сверхнелогичные действия от Энзи сейчас, конечно, были. Почему в соло? Почему так широко открывается с апсов? Зачем? Много вопросов, ответов ноль. Как всегда, в общем. Ну, снайпер ждет сейчас выход из ямы соперника. И просто здравствуйте. Энзи... Гений! Он сам отдался, и бота еще слил своим э, соперникам, а? Вот этот молодец. Ладно. Естественно, ни в коем случае не хочу никого обидеть. Поймите, это просто юмор. Оба на! Вот это выпрыг. Нехиленький такой выпрыг. И сами погибает. Ситуация равная 3 в 3. Но есть снайперская винтовка, которая частично немного будет мешать ретейку. Да ладно, с ножом. С ножом просто такой челик поставил бомбу и идет. А, я не знаю, как будто у себя дома находится, а не в сайде во вражеском. Ого! Ты не Слышал, слышал, что последний соперник на Авике. Ну и здесь просто, в общем-то, нужно играть максимально закрыто, никуда не открываясь. И это даст... О, просто трю попал! Попал! Он просто взял и попал в него, дорогие друзья! Что дальше? Еще раз попал в него. Какая же стальная броня у Даниэлса, но раунд то уже не спасти. Беда! Беда, елки-палки, а ВП засейвить не удается. Теперь еще и экономическая беда настигает команду Ace-Team. По-прежнему, кстати, у команды Nice4U играет бот. Пятый игрок не вернулся. Очень хочется верить в то, что он все-таки вернется. И вот эту финишную прямую, свою Nice4U, я имею в виду на этой карте. Я не говорю о том, что они выиграют. Я говорю о том, что последний раунды они будут доигрывать хотя бы э, в полном составе. Неважно, какой исход будет у этого матча. Но важно, чтобы состав был полный. Фидози! Минус Энзи. Энзи играет... Э, а, нет, это не Энзи, простите. Это минус бот. Фрес, дабл килл поджимающих игроков. И все, точка Б, понятно, сейчас будет падать. Э, ну, не, не должно быть вообще никак иначе и по-другому. Нус? Квеке? Да ладно. Ну, квеке. Тут в чате постоянно скандируют. Квеке молодец, он ведет команду к победе. Но где этот квеке? Где его хедшот из Дигла? Что это сейчас было? В упор не смог расстрелять. Какая-то дезмораль, что ли, теперь гуляет у команды Ace Team? Или э, квеки со своей бригадой сегодня не, не в настроении играть? Я не знаю. Но что-то явно произошло, и что-то явно пошло не так. Прилетел дымочек на медочек. Дымочек, этот, естественно, ну, просто как не более чем отвлекающий маневр. Э, э, э! -э. Переключись. Чё, все? Понятно, я не, я не знаю, как и что и почему. Но оно просто не переключается. О, боже, ура! Оно отвисло! Ура! Ну что, 7-4, дорогие друзья. Nice for you. Уже сделали минус по тренчу, не потеряв при этом никого. И еще и квазара оставили 17 хелспоинтами. Бот Куин, между прочим, с дробовиком э, настроен на победу, мне кажется, даже больше, чем все остальные. Ну, вы посмотрите, просто какая выжидательная позиция. Я бы весь раунд смотрел за этим бойцом. Квеки пытается все-таки отыграть позицию. А Варанта, я тебя слушаю, можешь писать, не обязательно ждать. Не знаю, затрудняюсь ответить на этот вопрос. Поэтому просвети. Бомба заходит, между прочим, с коннектора со своими тиммейтами на точку А. И это добавляет интереса. Я, честно сказать, ставку делал то, что будет разыгрываться точка Б. Прилетает дым на джангл, Рикон, естественно, успевает пробежать в сайт, и сейчас, конечно, бомба будет установлена, а вот он, бот Куин, к сожалению, погибает, не помог он своей команде в результате. Хороший молик, туда же хорошая хаешка, и в молике сгорает Федози, далее, в общем-то, раунд становится скорее невыигрываемым, потому что полный контроль коннектора, и два оставшихся игрока, и тим в данный момент занимают позицию на КТ респауне. Ну, что, собственно, опять же говорит о том, что никакого детейка здесь, в общем-то, и не будет. Плохо. Хорошая шутечка, хорошая варанта. Молодец. Ну, черная, но я люблю такие шутечки. Ох ты, Квазар, один хп остался. А, и рисковый парень. Рисковый. Победа в первой половине достается команде Nice4U. И я хочу заметить, что Nice4U играют свою карту за слабую сторону. И выигрывают первую половину. Но типа в дальнейшем это, конечно, не есть хорошо для команды Ace Team. Потому что у них уже не будет своей карты, которую они могли бы выиграть. Свою карту они уже поиграли. Даниэлс. Кстати, сверхагрессия. Попытка быстрого занятия парапета и рабочая, между прочим. Что самое интересное, он вообще действует в соло. У него там даже тиммейта никакого нету. По сути, было бы два игрока, или кто-то решил бы подпушить парапет. И все, на этом раунд бы заканчивался для команды nice 4 С огромной долей вероятностью поражения. Потому что был бы потерян мид, а теперь на миду находится АВП. И теперь еще надо что-то придумать, чтобы этого АВП оттуда убрать. Это а, АВП, а не этого. Ну и что, перетяжка на точку А. Здесь у нас Квеки со своим диглом пытается, но снова у Квеки не залетает. 73% в его лайфбаре, и он вынужденно отходит в коннектор, чтобы просто не погибнуть. Хотя бы просто, чтобы не погибнуть. И в итоге погибает от рук Даниэлса, который делает уже второй минус в этом раунде. Ой, а что это за голова там идет такая? Да это же и сами. Фрис мне по Папапапапам. Не промахивается дважды по пикселям своих соперников. И в результате 9-4. Печально пока что идет э, первая половина для A-Team. Я очень верю в то, что атака у них будет чуть более бодрая, чем сейчас вот все это выглядит. Также хочу напомнить, что в группе в э, ВКонтакте, дорогие друзья, проходило голосование за команду, которая, по мнению подписчиков моего паблика, выиграет в этой встрече. 50, по-моему, 4 или 56% голосов было отдано за команду A-Steam. Чатик пока что угадывает. Nice for you, 58%. Размен на миду. Минус от Федози. 3 в 4. Численный перевес уже хорошо. Хорошо. Уже хорошо. Главное зацепиться за этот численный перевес. Понимаете, его сделать-то не сложно, а вот реализовать это то, что, собственно, на данный момент всегда важно. Как тебе игра Nice4U? Ну, атака немножко хаотичная, оборона в целом ну, сносная. Опять же, конечно, раундов в обороне для Nice4U было мало пока что. И не могу ничего внимания... такого вот прям вменяемого сказать. Но! Хочу обратить внимание на то, что действуют иногда, зачастую, слишком хаотично. Но вот, опять же, я не понял мув, например, одного снайпера на меду. Для меня это прям, ну, просто совсем непонятно. Фриас перед смертью делает два минуса, играя за бота, ну и Даниэлс. Я бы хотел сказать, что Даниэлс э, в очень сложной ситуации, но Даниэлсу вообще, по-моему, по барабану. Даниэлс это такой человек, который один в 4 затащил с авиком, Знаете ли. Но тут, кстати, тоже вражеская АВП. Ох ты мой. Минус Федози. Один на один сквеки остается Даниэлс. Даниэлс знает, что соперник здесь. Ай, не залетает, Блин. Красиво сейчас могло бы быть Но, увы, не все коту масленица И 9-5 на SFU отдают Раунд, это прекрасно Не то, чтобы я за кого-то здесь вообще болею Прекрасно в данной ситуации то, что Какая-то хотя бы интрижка появляется Ну, правда, опять же, если Более детально ковырять все то, что сейчас происходит То Оборона так или иначе Уже проиграла первую половину Неважно с каким счетом То есть первая половина плохая Так и так Для команды Team, конечно же, я имею в и под этот дым неплохие контрдействия от Энзи. Погибает Квеке. Квеке, вероятнее всего, очень сильно расстроится. Ну, что поделать. Ну <laughs> что? Ох ты, Квазар! И вместе с Тренчем работают на точке А. Ну, просто как автомат Калашникова, на самом деле. Имея эмки в руках, стреляют и уничтожают соперников безотказно. Федози один против двоих. Выбивать такое отча... Отчасти. Может, только Даниэлса Ну, а здесь самое главное просто не открываться, да, Фресу. Это все, что нужно для победы, на самом деле. А как этот раунд выиграть в Фидози? Ну, у него на самом деле полным-полно гранат. Молотов, который не залетел под Фреса Дым, который кривой. О, майгад! О, гад Федози бесподобен. Мне добавить в этой ситуации нечего, но действие команды nice 4 в последних двух раундах это просто борода. Ну, так не должно быть. Так не должно быть. Ну, плохо сыграно. Очень грязно. Очень не собрано. Видно, что немножко в атаке плавают все таки но это опять-таки к вопросу, как мне игра команда Nice4U. Ну, а теперь давайте смотреть оборону. Ну, Nice4U nice играют 4 в 5. Не, ну, при чем здесь 4 в 5? Ну, вот сейчас один в один ситуация была, которая была, ну, выиграна на 99,9. Вот и все. А, тут просто Федози переиграл. Тут и придумывать ничего не надо. вот здесь вообще ни при чем. Энзи, даплкилл на беретах. Что? Даниэлс! Даниэлс и Энзи, ну, вот как-то на двоих практически все здесь распетляли. Рикон еще один минус успел утащить. Ну и пистолетка за Nice4U. Это то, чего я и боялся, дамы и господа. Я боялся как раз-таки того, что будет происходить именно это. Пистолетка будет проиграна, и команде Ace Team... Будет слишком тяжело вернуться в матч во второй половине, да? То есть сейчас отдача одиннадцатого... Ну, потенциальная отдача одиннадцатого... Давайте, опять же, вперед забегать не будем. Вполне возможно победа. Тяжело, но возможно. Даниэлс. Ну, конечно, нет. Такие, такие хитрые заходы к веке. Молодец, конечно, что пытается предпринять. Но, мне кажется, не совсем уместно. Вот если бы это был какой-то микс, так скажем... На, на фейсите Ну там еще можно было бы что-то сделать Но здесь все-таки финал Пусть и любительского, но тем не менее турнира Даниэлс подрезает уже второго Хорошая позиция в коннекторе Приносит kill. В общем-то Так, как итог <coughs> Даниэлс вместе с товарищем по команде Оформляет уже третий минус Ну, слишком слишком уничтожительно все это видит. А. Ага. Саня, черный юмор читать будешь? Я напишу. Нет. Я даже вот сейчас шуточки от Коко Джамбо и от тебя, в общем-то, не все озвучил. Я их все прочел, но... Озвучивать не могу а, Прилетает мне здесь информация, так скажем, инсайдерская информация О том, что пятый игрок и не вернется, дамы и господа Потому что, к сожалению, в его городе в данный момент началась бомбежка И поэтому нет возможности у него сейчас играть <coughs> Ну и, как вы понимаете, на ходу заменить игрока возможности нет Печальнейшая история, очень жаль, что именно так Здоровье Здоровья и мирного неба над головой Желаю вам всем, дорогие друзья Но не о политике и не о войнах сейчас У нас здесь сейчас своя война, да В которой Nice s 4 пытаются перевоевать Команду A-Team ну, В общем-то как-то с переменным успехом Кое-где получается, но только, правда, кое-где Молодец, Варант Итак, очередной раунд. Бот Куин, вооруженный Аугом, занимает позицию в КТ-респауне. Теперь в КТ-респаун пройти точно никому не удастся, и команда E-steam уже обречена на поражение. Шутка. Шутка, само собой, не очень даже смешная. Очевидно, Даниэлс снова играет из-под коннектора, а теперь еще и бота забирает. То есть команда Nice4U получают двух Даниэлсов в этом раунде. Вот это хаешка! К Квеке принял ее прям на грудь. Просто, знаете, вот как по футбольному, да, на грудь а, принял мяч Ну что, увидели Увидели одного, увидели второго Это все очень замечательно, но Минус это от команды nice 4 Где? Фриос? Не позволяет поставить бомбу Еще и минус от Но ситуация 2 в 2 А бомба-то теперь под контролем у кого? У игроков обороны Флешечка и Даниэлс Замечает одного соперника, замечает второго Перестреливает первого И последним остается и сами Ситуация, конечно, очень непростая Два соперника и один идет пушить И не успевает К моему величайшему сожалению Не успевает игрок э, Атаки Отрелоудится и все-таки Хоть как-то пострелять 12-6 Хорошего стрима. Игра неплохая. Лайк. Лайк поставил. Гаймодис. Благодарю. Благодарю. Итак, 12-6. Прессинг точки Б. На точке Б у нас кто вообще находится-то? Фриас. Фриас. Прошу прощения. Ну, ему фраги вообще никто не дает делать. Все фраги съел на себя Энзи. Ну, вот теперь уже включается в игру Фриас. И раунд заканчивается достаточно быстро. 13-6. Хорошая идея была запрессовать соперников, но как-то... Как-то не так вот это я, наверное, себе представлял. Да и команда, и Steam, я думаю, также представляли себе а, слегка иначе свой выход на точку. Мальчик-хулиган неделю не мог попасть домой, он звонил в дверь убегал. А что же через неделю случилось? Почему он все-таки попал домой? Передумал быть хулиганом? Всем хорошего вечера, а я пошел. Гай Модис, удачи и вам тоже хорошего вечера. 13-6. Более чем двухкратный перевес по взятым раундам на стороне команды nice 4 А помимо всего прочего, у них на стороне еще и перевес по сильной стороне. Как бы, да, тавтологично это не звучало. Но в данном раунде бот Queen уже погиб. А вот все остальные игроки, за исключением Даниэлса, по-прежнему живы. Ситуация 3-5 и концентрированная э, атака. На точке А, в общем-то. Фрис хорошая позиция. Ого! Как он там вообще что-то разглядел? Даже я там практически ничего не видел, хотя у меня монитор прям перед глазами. О, Квике! Ну что такое? Квике. Ну почему-то не попал. Ой, а вот теперь попал. Главное, в виде своего соперника он не попадает. Находясь в full блайнде пуля залетает прям как по маслу. Кошмар. Кошмар. Рекон последний И размен на точке А приводит к 13-7 на табло Эйсом еще потеть, конечно, и потеть Для победы им нужно забирать аж целых 8 раундов И то это не победа, это овертаймы потенциальные А для победы, именно непосредственно, чтобы выйти на следующую карту, на карту оверпас, Нужно взять еще 9 Фриас и Энзи, братья-близнецы Воу, круто, очень круто это информация, если что, из чатика. Написал ее товарищ Севко. Фрез! Энтрифраг по Квазару и Team, Ну, что-то опять. Вот надо начинать э, с энтрифрагов. Нужно какие-то мощные раскидки делать, да? То есть как-то динамично пытаться захватывать какие-то различные э, положения и позиции на карте. Чего, к сожалению, Team сейчас не делают. Вот что важно — Бота поставили в респауне, все хорошо. То есть теперь погибший игрок обороны зайдет за бота. Единственный, конечно, неприятный нюанс, что у бота нет никакого вообще девайса, но его хоть можно как-то будет попробовать подобрать. Добрый вечер, Даниил, приветствую и Джейди также привет. Ну что ж, у нас виднеется небольшая перетяжка на спот Б. Насколько эта перетяжка будет продуктивной, непонятно. Но Фрес, естественно, ее увидит еще на ранней стадии. Успеет откинуть, по идее, молотов. И выиграть времени достаточно для того, чтобы его тиммейты к нему стянулись на выручку. Но, опять же, при этом есть еще и Энзи рядом, который, в общем-то, поможет в случае чего. Ну вот, он полетел молотов. И да ладно, просто по моликам бегут игроки атаки, серьезно? Бесстрашные. Ну просто львы они а игроки атаки. К сожалению, для Тренча этот раунд заканчивается. Ну и бомба спешно бежит на точку А. Которая, кстати, почему-то была полностью покинута игроками команды. Nice for you, естественно. Ну а какой же еще молодец, Энзи! Бесподобное решение завалить своего собственного товарища по команде. Вот прям аккурат. Аккурат, когда это. Требовалось Кошмар, в общем, кошмар, куча ошибок Ошибка на ошибке у команды Nice4U Фидози забирает Рикона Ну и теперь Энзи должен отрабатывать ошибку, которую совершил И пытаться выбить раунд у двух соперников Один из которых со снайперской винтовкой Винтовкой в яме А второй в сайде Но по 6 хп у каждого Ой, минусы сами Последним остается снайпер тот самый Но он уже, правда, не в яме Вернее, он и не был не в яме, он в апсах. Ой, красивый какой выстрел, а что самое главное, это метки какой, да? Прям в пиксель, но круто. Короче, мягко говоря, nice for you, просто бездарно сыграли этот раунд. При всем уважении к команде, абсолютно, опять же, повторюсь, никого не хочу обидеть, но раунд, согласитесь и сами. Не и сами, которые играют за команду ASTEM, а, а согласитесь просто, вот, сами игроки, я думаю, согласятся, что они бездарно сыграли этот раунд. Все было хорошо, все шло как по маслу Они сами, по сути, его отдали Но разница по-прежнему, конечно, в 5 матч-поинтов В теории компенсирует практически любую ошибку команды э, Nice4U Хотя, опять же, и здесь все-таки есть какие-то вопросы Что, Квеки? Ну, конечно же, забирает Даниэлс Я что-то так, честно сказать, и не понял, почему Даниэлс не предпринял никаких попыток. Почему Энзи них не, не, не саппортил своему сопернику? Ой, прошу прощения, господи. Не сопортил тиммейту. Все, у меня уже начинают путаться мысли в голове. От того, насколько противоречиво сейчас команды разыгрывают раунды. Вот тоже для каких целей сейчас к веке пришел что-то пытаться изменить. Чуть ли не во вражеский спаун, который, по идее, естественно, под охраной находится. Ненужная отдача, и команда A-Team тем самым рискует попросту не забрать нужное количество раундов. Рикон. Кстати, метко очень стрелял, но... Был маленький нюанс. Ой-ой-ой-ой-ой. Как Энзи подхватывает одного из оппонентов, оставляет красным второго. Ну, почти красным, 24%. Лайфбара все-таки имеется. И нет. И нет, к сожалению, команда A-Team этот раунд упускает все-таки из своих рук... Потому что дымы рассеялись, а нормальные. Команда и Тим занять, ну, попросту даже не успели. Один не успел э, зайти на трон нормально, второй не успел в яму спуститься. Ну, а третий, в общем-то, сидевший непосредственно в сайде на ящиках, ну, просто высунул голову очень, не вовремя по таймингам. 14-8. Оружейный р... Р... Почему р? Оруж... Оружейный магазин. Здесь сейчас открывают nice 4 в своем респауне. Куча девайсов лежит. Естественно, ребята просто передропывают друг друга. И пауза очередная. Ну как... Уже шестая пауза. Просто я хочу обратить внимание, ваши дамы и господа. 49 минут уже этот матч идет. Вторая карта. Вот Мираж 14-8. Они 50 минут почти играют. Почти час ушел просто на паузу эти постоянные... И ни одна пауза взятая ни, вообще ни на что не повлияла. Вот прикол, вот в чем. Но сейчас, очевидно, конечно, пауза от Ace Team. Я не вижу смысла брать паузу команде Nice4U. У них и с экономикой все нормально. <къех> Во всяком случае, в данном раунде. И с количеством взятых раундов, и с винстриком, который на данный момент только начался. И в перспективе может продолжиться. Скорее всего, конечно, это Ace взяли паузу. Но эта пауза, она им что даст? Не знаю пока что. Но посмотрим. Но перспективы, конечно, ужаснейшие на самом деле. Эйсам достаточно отдать еще один раунд. Всего-навсего один раунд. То есть много даже и не нужно. И уже будет 15... Ну, неважно сколько, да? То есть 15-й нельзя отдавать категорически, иначе это обрекать свою команду, играть овертаймы. Час, напомню вам, идет вторая карта. Перед этим час, ну, вообще час 42 уже ребята играют, кстати, да? С небольшим перерывом где-то в 5 минут до начала, ну и где-то в 5 минут между картами. Соответственно, из этих час 40, 10 минут ребята не играли. Все остальное время они находятся на сервере, расстреливают друг друга, играют, пинают и вот это вот все. Собственно, подумайте сами. Естественно, ребята устали. И сейчас, если еще сюда добавить допы, и после допов еще и сюда добавить третью карту, вы представляете, в каком состоянии будут находиться игроки на оверпасе? Там Ошибки, которые совершаются сейчас, покажутся просто детскими. Ну, кстати, смотри, какая агрессия. Моментальное занятие коннектора. Кто первую карту выиграл? Ну, если присмотришься, моя горячая любимая Светлана, то увидишь, что у Nice4U под счетом есть два квадратика, один из них синий. Я понимаю, что это плохо видно, тем более с телефона, но, в общем, первую карту Nice4U выиграли как раз-таки. И, конечно, они сейчас пока что ближе к тому, чтобы оверпасса не было. Но э, давайте справедливости ради замечать, да, вот такие мувы от Даниэлса, который по таймингам в очередной раз очень вовремя оказывается в КТ-респауне и делает важный минус, который позволяет в перспективе открываться игрокам обороны из коннектора. Но! Но! черт возьми! Квазар! Квазар! Но нет, Квазар. Но он в спине. Но он все это время был в спине и попросту не успел прийти и удержать. И случается роковая ошибка. Отдача 15-го. Теперь, как я уже сказал, да, какие перспективы? Лишь овертаймы и лишь поражение со счетом 2-0. Не тот, не тот вариант развития событий по большей степени команду A-Steam не устраивает. Но... Я думаю... Ой, понятно. Даниэлс! Одной пулькой в голову уничтожает Тренча и... Ну, как бы это ужас. Это ужас с точки зрения того, что, опять-таки, шансов на взятие будет еще меньше теперь, да? Потому что была снайперская винтовка у Тренча, но теперь ее забрал к веке Попытка зайти на точку Б может оказаться успешной. Федози спрыгивает. Его, кстати, замечают. Замечают, и Фресова убивает. 2 в 4 ситуации, дорогие друзья. Я-я-я и Тунилс. Снова Даниэлс и Квазарище, последний игрок, который способен спасти команду Эстим от поражения. Он забирает Рикона, и у него нет никакой информации о том, что за углом находится Даниэлс. Но Даниэлс решил топнуть и просто отдался. Гениально, дорогие друзья! Но Энзи в это время пробирался через ковры. И именно Энзи ставит точку в этом матче глобально. Дорогие друзья, это 2-0. Вот такая вот история. Отправляемся подводить итоги.